Всем привет, друзья! Пришла короче, сегодня у меня день как прошел. Сегодня я сделала выходной для себя. Ну, если для себя, значит, и все у меня выходные сегодня, потому что они без меня никуда не идут. Для себя в каком смысле выходной? Сегодня день я дала для своего любимого хобби. Я сделала бантики. Потом на видео я вам покажу. Девчонки там во дворе гуляли. Динарка с Аминкой. Аминка уснула. Давид дома. Дима пошел гулять. Андрей пошел за козами. Даринка со мной. Вот здесь укачивала ее. Ветер сегодня. Очень ветреная погода. И сегодня мы, я хочу полить все навозной жижей. Ну то есть разбавлять и поливать капусту, помидоры. Потом кабачки вот это все чтобы удобрение дать рассады а, наверное еще мы обрызкаем капусту так как опять начали есть и это черная машкара э, машкара говорю черные обложки такие особенно на маленькой капусте на мелко которую вот Люди говорят, что земляника пошла. И я, если погода завтра будет хорошая, то есть положительная, солнечная, я собираюсь за землянички сходить. Так, Яшкин мой. Друган идет. Друганчик. Ой. У тебя птички-то... Мань. Молочка тащит. Сейчас я буду... Дайте их. Их. а ее маняшку нашу. На дойку. Сами бегут. Наверное. Все, все. Сейчас папа придет. С тобой посидит, а я подойду. <реклама> Стоит как это с пистолетом. как немец за камерой следующий ребенок 5 5 Маленькая ланька, буша Молоко ждет. Да. Ценой червенок. уже что ли? Ага. Когда у него заканчивается, то начала додаться. Ты рогатый? Что там делаешь? Куда-то сетку залазишь? А? А где это делает? Мешки. Мешки. О, у вода я сегодня... Я говорю, Бяшу сейчас надо. А, двоих сейчас надаю, говорю, теперь Васю даду. Пойдем, пойдем, Вася, молока дадим. <связываем> <связываем> <связываем> Вася Васа... пошли я тоже даю. Пошли. Вася пошли додают. Да, да. Все, это вот уже кричит. Давай совсем с этой дойкой, совсем сама коптую. Вот, тоже на место готов? Так, тарелочки, ты на да, тарелку не съешь, господи, да подожди ты, давай там, давай, <гас> там, давай там, давай. Вот, Чудесно удивлен. Все. Молодец. Все или будешь так за мной все бегать и искать? Что делаешь? Я на вознижи же поливаю. Вот осталось здесь. Ряд, Опять, второй раз прорвало вся возросла как пипец как пипец старость влага держится там осталось капуста кабачки а вот где я не поливаю Англии там придется это, со шлангом ага. морковку цветы И да. Да. Все, все. Андрей очистил весь мотоблок, что? Ай, крылья поставил. Я думаю, что как новенький стоит. Шикардос. Все, взлетай только, как самолетом летишь теперь. Здесь отмыл Андрей, прям шик. Тоже сколько сколько раз отмывал-то ночи. Второй. Сюда еще покатываем. Да. Вот средство, хороший, да? да Гузелькина средство взял с кухни. Что говорит, хорошо отмывает. Я говорю, ну да, не жалуюсь. Он такой, ну ладно, я возьму. Я говорю, осталось. Чуть-чуть, говорит, осталось. Надо будет еще взять. Красавчик, красавчик вообще, чистенький. Как машинка. Чистая. Молодец, старик. Все, друзья, мы полили. Андрей со шланга. Бочку. Бочку промыл. Ой, прям по зубам Васьки получил у меня. Ну-ка так сделаю, прям пощусову. Что сказал? Если ты нарежешь, то, пожалуйста, ладно, сейчас, короче, все навозной на жижей поняла? Эту, эту работу никому не доверяю, сама все сделала, потому что э, пропорции надо знать, Андрей, а мне. у меня шук-шук-шук, мужики сами знаете, как. вот, закидал бы он меня, залил бы. залюбил бы, он по не умеет, по-многу только умеет вот и сейчас набираем воду в бочку потом навозную жижу во фляге закончила с этого ведра перекинула сюда в эту фляжку и сейчас добавлю воды во флягу и пускай настаивает, настоялась она в принципе можно да. ее поливать но мне сейчас не надо будет еще один раз полю в этом году и хватит больше не надо два второй раз сейчас поливала Три раза так обычно я поливаю Как меня бабушка научила Три раза, говорит, и сита, сита Больше угешка, калманыш Больше не надо, говорит Говорила бабушка у нас Вот О, Водица полная Ладно, бочку промою. У нас, кстати, сегодня У нас сегодня петушок сбежал и пришел, говорит У вас, говорит, цитатки есть? Я говорю, петьки только так" он такой, я говорю красный гребешок белый, да, говорит к нам прилетел в гости, покормил, говорит, Андрей сходил, отдал дней со что, забрал. Вот. ну сейчас наберу, заводиться и домой. мы наверное. Андрей, подожди, Андрей, ты выключать пошел? во то еще не набрала, я же перелила. буду отключать идет а сейчас вначале э, лейки наберу а потом отправи и все и все не знаю сегодня буду заканчивать не буду заканчивать но отдыхать наверное буду сегодня все брать Даринка привыкла у нас на свежем воздухе спать. Сейчас спитана. Ну все, друзья. Наверное, всем пока-пока. До новых встреч. Не пишем комментарии. Обязательно пишем комментарии. Я скучаю по вашим комментариям. Пока-пока. Да-да-да. Не забываем ставить лайки. Обязательно нам лайки нужны. Ну вот, друзья, у нас на ужин сегодня <coughs> толченые картошки. Я начистила, Андрей потолщил. Жарю котлетки. Котлетки такие смачные, здоровые, обалденные. Не знаю, вкусные нет, первый раз взяла такие. Вот. Но жаришь, вроде, нормально. Сегодня что-то захотела так селедку соленую. Ну, короче, накрошила лучок. Полила маслицем и все. С картошкой хочу. И хлеб от парса. Все. Это наш ужин на сегодня. Динара с Давидом выгуливают барсика. Барсик на улицу захотел. Смотрите, вон у меня цветок он уронил. Поросенок. Идите кушать! Кушать идите! Кушать, кушать! Кушать! Ловят Барсика. Бегают. Ладно, сегодня я буду накладывать детям кушать. Так, Генара, будешь кушать ее? Да. Котлетку будешь? Нет. Не будешь опять котлетку? Это она вообще мясо не любит у нас. Так, да. я или люблю? Тебе батон или черный хлеб? Без хлеба? Да. Молодец-то все. Я сейчас пойду монтировать. Видео. Видео, да. Так. Давид это Тоже много. У нас что-то мало кушают. У меня там вообще мало их. Может кушать. Завет, идем кушать. Кветочку. Да. Там же косочки. Я тебе положу.